Вы приобрели котенка. Котенку к двум месяцам. Ну, потому что от мамки отняли, все нормально, все хорошо. Принесли домой первые ваши действия. пустить его в комнате, в квартире. Пусть он ходит, пусть он понюхает, пусть он познакомится, пусть он путешествует и узнает свои места, все, все, все. До этого вы должны купить лоток ему, до этого вы должны все аксессуары приобрести, вот, Ну, кочеточка, допустим, рано, но лоточек должен быть. И он должен быть в определенном месте, он должен стать это место, котеночка. Что необходимо сделать в первую очередь? Ну, познакомился он с квартирой. Все, живет, радуется. Кормление. Кормление определенное. И самое главное, что необходимо сделать, и самое главное, что необходимо сделать, это проглистовать животное ввести в организм антигельминтики препараты против экта- и эндопаразитов, скажем так, то есть против шей, блох, клещей и против внутренних паразитов, токсокороз и другие прочие, которыми болеют кошки-собаки. Вот. Это можно сделать в два месяца. Вот исполнилось два месяца, вы дали антигерметик. Антигермитики есть в огромном количестве в зоомагазинах, они очень хорошие. У нас в ветеринарии, они очень качественные, работают все прекрасно, протестовали котеночка. Через 7-10 дней его необходимо привить. То есть сделать вакцину профилактику против инфекционных и вирусных заболеваний. Котят прививать можно в 2,5-3 месяца. Вот. но есть вакцины, которые юниоры, они в два месяца прививаются. Она крепнет уже, будет хорошенький, и возраст такой подходит. Вот, э -э существует большое количество вакцин, вот, назову несколько. Набиваковская вакцина есть, очень неплохая вакцина, работает прекрасно, иммунитет держит замечательно. И наша отечественная э -э мультифил. Мультифил. это для кошек, ну для животных кошек, для, для, для кошек. Вот. Первую прививочку вы делаете, если мультифил работаете, мультифил 4. Вот, и через 21 день необходимо сделать ревакцинацию, то есть повторную повторную прививку сделать. Уже с бешенством. Вот. Потом.. Выработает иммунитет через 21 день, через, через месяц, допустим, потом вы будете прививать это животное один раз в год комплексной вакциной вместе с бешенством один раз в год. Глистовать животное, глистовать котеночка, вы будете три раза в год через равные промежутки времени, три раза в год, хватит, я имею в виду по времени, антигельминтик очень мощный, хороший, качественный антигельминтик, и вот три раза в год можно глистовать. Еще многие спрашивают э, профилактика кожих заболеваний. Э, парша, фаус, микроспория, значит, э, лишай, трихофития. Вот. Есть такая вакцина для кошек, которая называется Вакдерм ф Она делается тоже двукратно. двукратно. Одна доза вакцины. Сначала я ввожу ее в левую конечность внутримышечную. Через 10-12 дней вторая доза вакцины вводится в правую конечность. Это условие. И если животное не поражено грибковым заболеванием, то этого достаточно. Этого достаточно дважды сделать. Вот. У животного вырабатывается стойкий иммунитет к этим грибковым заболеваниям. И кошка гарантированно не заболеет трихофитией, микроспорией, там фаусом. Вот эти вот грибковые заболевания будут спрофилактированы. Если животное болеет, это одна из немногих вакцин, вагдерм, вагдерм ф которая обладает лечебным свойством. Вот. Если животное привезли принесли в клинику больное, то я назначаю комплексное лечение, плюс ко всему вот эту вакцинацию. Трижды! То есть, в первый раз я сделаю в левую конечность заднюю мышцу, второй раз я сделаю в правую, и третий раз через 10-12 дней сроком сделаю опять в левую. И тогда в течение вот трех это будет с лечебной целью. Это будет с лечебной целью. Вот. Ну, эффект очень даже неплохой. Задавайте вопросы, спрашивайте подробно, о каких, какой комплекс входит в эту вакцинацию, я расскажу в следующем видео. На этом до свидания, удачи, всех благ, всего наилучшего.